Работа выполнена быстро, в срок, качественно. Значит, ребята работали очень хорошо, я очень доволен. Так сказать, процессом работы, значит, особенно значит, порадовал бригадир, который руководил бригадой и оперативно решались все вопросы. Ну, даже не знаю, что сказать. Спасибо.